Воскресный вечер. Камергерский шов, знакомящий плебеев и буржуев, устал пуст. это хорошо для тех, кто ожидает поцелуев. Кто томной тенью спрятался в Москве и не боится сна, но расставаний боится больше совести. Там сквер, скамейки в нем удобнее дивана, Который так фатально одинок, Что жмутся к спинке горесть на подушке. Но в городе единственный глоток ночного ветра Может выпить душу, настолько полон чувствами других. Сегодня я полна лишь только кофе. Я сочиняю бесполезный стих, по шагу приближаясь к катастрофе Бессмысленному вечеру: к борьбе с обносками, с собственных желаний и мыслью: Что расплавить лед в себе сложнее, чем расплавить лед в стакане. И тенью мимо тени, где в пятно срослись две головы, и старый город Я проскользну Им пожелав одно На свет вернуться Далеко Не скоро